Друзья, всем привет! С вами Оксана Смирнова. И я сейчас вам покажу, как считается стримлайн-бонус, потому что очень много вопросов от партнеров приходит. Например, я пригласила в компанию 13 партнеров, а у меня начисление не переходит, и в стримлайн-бонусе так и стоит 12. Посмотри, пожалуйста, что там разберите. Захожу в аккаунт, смотрю. Что вы должны смотреть первым делом? Идете вниз и посмотрите, у вас у всех стоит вот такая вот дорожка, где определено процент, когда вы будете получать следующий бонус общего потока. Вот 500 евро партнер будет получать, когда будет на 13 уровне. Сейчас он на 12 уровне. У него... 3,5 миллиона партнеров, который стоит уже после его регистрации. Заходя на стримлайн бонус, мы должны посмотреть, сколько же это партнеров и сколько он будет получать. Заходим в стримлайн бонус. Идем вниз и смотрим. Общего потока. Вот сколько более трех миллионов по идее, можно было бы получать 1250 евро. Но здесь у него написано, что он получает 250 евро в неделю. Но человек пригласил 13 человек, 13 личников. И говорит, как так, я пригласил 13 личников, я должен получать 500 евро в неделю. А у меня показывают, что я получаю 250. Как так? Смотрим внимательно. Вы получаете тогда, когда у вас будет 13 личников на пакете black. Не на белом, а на пакете black. 13 личников на черном пакете. Заходим и смотрим, сколько у человека личников и на каком они пакете. Нажимаем «Даунлайн», «Ниже стоящие» и идем, считаем. Раз, два, три, четыре, пять. Естественно, вот эти титаны, естественно, они входят, потому что они больше, на большем пакете. Но мы считать это все не будем вместе, потому что я уже это все просчитала. У человека действительно 13 личников. Но из них раз, два человека находятся на пакете White. Не на черном пакете, на пакете white. И когда у него будут 13 именно на пакете black, он перейдет на 13 уровень. Понимаете? Вот и все. Вот так вот просто считается ваш переход на следующий уровень. Надеюсь, это было видео полезно. С вами была Оксана Смирнова. Всем успехов и пока-пока.